Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства Ледокол. Сегодня мы с вами рассмотрим тему Путин-Трамп. Ведь после, э, и вернее, и перед встречей Путин-Трамп, и после нее миром овладела какая-то турбулентность. Сначала думали, о чем будут говорить, теперь размышляют, о чем говорили. Выступление на пресс-конференции э -э, Путина и Трампа, и там говорил один Путин, Трамп предпочитал отмалчиваться. Когда он вернулся в Америку, он начал говорить, да я не то говорил, я там букву не пропустил, я не то имел в виду. Короче говоря, этот сюжет напоминает мне старую одесскую песню про школу танцев Соломона Кляева. Мистер Дональд, не вертите задом, это не пропеллер и не самолет. Две шаги налево, две шаги направо, два шага назад и шаг вперед. Что происходит? И поэтому просили помочь нам в этом разобраться. А Раика члена президиума, Академии геополитических проблем Российской Федерации. Здравствуйте, Райка Ганезович. Здравствуйте, Марк Антонович. Добрый вечер. Райка Ганезович, у меня вопрос первый. Значит, зачем нужна была эта встреча? Нужна ли она нам? И что, как говорится, на ней, собственно говоря, из нее мы услышали? Угу. Так, ну сейчас начнем. Значит, зачем это нужна была бы? Значит, поскольку в Америке произошла некая такая тихая революция, да, значит, к власти пришел человек, который не является представителем американского истеблишмента и политической элиты. Это человек, который не проходил политическую чистку, чистилищу, номенклатурный путь, когда у него все те, которые проходят этот номенклатурный политический партийный путь, у них... Четкое поведение, значит, они знают, что Россия – это СССР, что Россия – это враг, то есть у них классический такой объем понятия, который шаблонно все президенты должны это повторять. А пришел со стороны человек, который не проходил эти курсы, да, и привнес некую новую такую идею. Он как бы является представителем американского производственного капитала против спекулятивного капитала транснациональных корпораций, которые вот воротят этими финансовые. И вот эти ребята, я их условно, вот я здесь немножко как бы сторонники коммунистической идеи, идеологии, я привожу аналогию. Я в лице Трампа вижу некого нового Сталина, а вот его противники – это троцкисты. Это вот некая такая, которая за мировую революцию, за глобальные какие-то мировые процессы, вот, транснациональные корпорации должны управлять мировыми процессами, не должно быть государственность, а должны быть их представители, транснациональных корпораций, топ-менеджеры, которые должны управлять этими странами, а их назначают эти транснациональные корпорации и так далее. А Трамп пришел в клан: нет, есть нация. Эта нация должна управлять своим государством, и это государство должно иметь производство, должно создавать рабочие места у себя страны. И вот то, что видите, все неправильно, я буду делать правильно. И вот он пришел к власти. И на этом фоне, значит, поскольку у него есть ярчайшие противники, такие оконченные, такие русофобы, они начали саботировать его и обвинять ему, что он русский шпион, что он ставленник русских, что ему помогал Путин и так далее. И э, заставляли его, буквально, чтобы он испортил отношения с Россией. И действительно пошла стремительная. Стремительная обкатка вниз русско-советско-российско-американских -э, отношений. И это немножко создало нервозность в мире. А почему оно так нас раздражало и нервировало? Потому что в мире есть зоны, где мы как бы стоим как бы в две военные державы стоим на разные как бы баррикады. Это, например, Сирия, да. Американцы туда незаконно ввели войска, незаконно оккупировали часть этой территории Сирии, и там Россия, где по просьбе сирийского руководства официальных властей, мы пришли им туда там, помогать. И на этом фоне может возникнуть такое некие форс-мажорные обстоятельства, которые могут к в, в мировой войне. Например, там не согласованы действия американских воздушных сил, не согласованы наши, и вот непонимание, сбитый самолет, ответный удар, и пошел Армагеддон. Да? И вот это всех держало в напряжении. Потом пошли осквернение нашего флага, высылки наших дипломатов, закрывали наши консульства. То есть некая такая антирусская истерия была в Америке, да? потому что его противники Трампа его заставляли этим заниматься. Но Трамп сам лично, он хотел некого союзника в борьбе вот этих глобальных сил. Это не значит, что он любитель России, русского народа и так далее, а просто ему нужно были кое-какие вот такие глобальные вопросы решать с Россией, чтобы сосредоточиться на внутреннюю политику, избавиться от этих троцкистов, условно, да, кавычках, этих троцкистов. Обама, Клинтон, особенно Клинтовская семья там очень сильная. Это достаточно кровавая преступная семья. Вот. Теперь, значит, он два года пытался, без, ну как бы неудачно, абсолютно, без, так скажем, безрезультатно организовать встречу с Путиным. Притом стало известно, что он поручал своим подчиненным организовать встречу, и все они саботировали. Саботировали. На этом фоне, значит, в период этого времени он обострил свои отношения с Западной Европой. Значит, заставлял их платить как некие военные союзники в блоке НАТО. Им, они, им положено платить 2% своего ВВП за оборону и безопасность. Они этого не делали, то есть за них платила Америка. Трамп считал, что это... Просто абсурд, это как бы нелогично, что мы вам обеспечиваем безопасность, вы нам не платите за это. А поскольку он экономист, и он хорошо умеет читать деньги, значит, начал от них требовалось платить. Некоторым, не некоторым а почти всем это не понравилось, всем европейцам это не понравилось, что, мол, как это так, мы твои союзники, есть русская угроза, мы там стоим перед этой угрозой, ты должен нам помогать. Ну, это все... «Сказка для бедных», Трампу это не устраивало, он все равно заставлял их платить. Второй такой глобальный кризис – это был вопрос Северной Кореи. И он, обостряя ситуацию Северной Кореи, в итоге встретился с Ким Чен Ином, как бы наладил, наладил отношения и э, сбавил вот эти э, значит, напряжения. И это, Ким Чен пошел на уступки, начал налаживать отношения, и выходит, что Трамп как бы разрулил эту ситуацию. То есть он решил вопрос с Северной Китай. Потом встретился, ну, сначала впервые он встретился, конечно, с Синзепином. Да. В итоге он показал всему миру и американскому эстеблишменту, что он активно продвигает американские интересы. Первое, значит, с Китаем он вел. Эмбарго там, значит, пошли на китайские товары. Он ввел пошли на европейские товары, разрулил ситуацию в Северной Корее. Всему миру сказал, что они победили ИГИЛ в Сирии. Оставалось только Россией налаживать отношения, а ему этого не давали. И нужно было в Сирии особенно э, снять войска. Он хочет вытащить оттуда свои войска, но военные и ЦРУ ему этого не позволяют. Но когда он добился, притом он очень делал хитро, понимаете, вот я опять же сравниваю иногда со Сталиным. Сталин не сразу же пришел к власти, у них была жесткая конкуренция с Троцким, и достаточно он потерпел жертвы, его друзей убивали, там и Кирова троцкисты убивали, там, и Кубиша и так далее, и он как бы потерял своих друзей. Трамп вынужден был должен сдавать своих друзей. Это же и Беннона он сдал своего главного политического советника. Потом он по безопасности Флина сдал, потому что не мог удержать их. А наоборот взял самых яростных русофобов таких. Так, это Болтон, это Пейнс, э, э, вот который сейчас э, этот Метис. Помпео. Помпео, да. Все они такие ярые русофобы. И он что говорит? Он этим русофобам говорит, ваша задача организовать мою встречу с Путиным, то есть здесь они не могут уже отступить, потому что или они это должны сделать, потому что они государственные деятели, уже не оппозиционеры, или показать свою профнегодность. То они не способны такие масштабные вопросы решать, потому что Россия – это самая главная после Америки ядерная держава. Кроме России, другой такой мощной ядерной державы в мире нет. Поэтому надо с этой ядерной державой договориться, договариваться. И вот они вынуждены, не желая этого, но они вынуждены, потому что они отвечают. Один Госдеп возглавляет глава ЦРУшный, значит, потому что значит, они дипломатию американскую превратили в спецслужбу. Это агентурная сеть, уже государственный департамент, потому что возглавили ЦРУ. Это вообще нонсенс. Нонсенс, да. И... Болтон. Значит, они этого сделали. Вот, вот на этом фоне, можно сказать, это была победа Трампа. Трампа, который сопротивляя сломала как внешние, так и внутренние. То есть против него его истеблишмент, его вся политическая элита, против Западной Европа вся, вся Европа против встречи с Путиным. Да? Но он одолел это все, он организовал эту встречу ввел себе достаточно дипломатично, это называется дипломатия, он не оскорблял, он не бросался словами пустыми, да. Это он, видимо, что очень тщательно сам лично готовился и не прислушивался советов своих советников, и там Болтона, Помпео и так далее, потому что ему было написано текст, и как он должен говорить, что он должен говорить, но это все отметал. Потому что у него свои планы. И он понимает, что с Путиным надо договариваться, а не конфронтовать. Потому что Россия может в многих местах для Америки создавать проблемы. И это ему не надо. Ему не нужна Сирия, ему не нужна Украина. Это для него головная боль. У него есть такие конкретные бизнес-проекты, которые должен притворять жизнь. Ему, вот это войнушки ему не надо. И вот в таком ключе он решил, что сначала надо всем экономически давить. Вот Это эмбарго. Там. Если не подчиняться, естественно, должна будет включаться уже военная сила. Это классика. Классика американского империализма, я бы так сказал. Да? Это классический вариант. То есть, если, например, раньше это работало, потом от этой системы американцы отказались, перешли... Вот знаете, вот это я называю это система Лоренса Аравийского, который создавал в регионах проблемы, заставлял этих арабов друг друга убивать за британские интересы. Американцы это сделали, чтобы в свои интересы таким образом славяне друг друга убивают, православные друг друга убивают, значит, арабы друг друга убивают. И все за интересы США. Понимаете? Ну это транснациональных корпораций. Да. Они усвоили эту технологию, цветных революций и думали, зачем нам туда вести войска, убивать, да еще оказываться агрессорами. Да лучше мы своих агентов там подготовим, информационно поддержим, дадим им, день, и дадим им деньги и скажем, берите, убивайте друг друга, ребята, а мы со стороны посмотрим, похлопаем, поддержим там и так далее. Подбросим оружие, патроны, вы больше друг друга истребляйте. Теперь Трамп отказывается от этого Лориса Аравийского системы, Переходят к римской системе, то есть, если вы меня мешаете моим торговым интересам, я обязательно к вам отправлю войска. И войска мои будут, мои будут контролировать транспортные коридоры, трубопроводы, газопроводы, значит, морские, сухопутные узлы и так далее, там подобное. Но в этой ситуации он не может активно действовать, поскольку есть угроза Китая экономическая и демографическая мощь, и есть Россия ядерная мощь. Только ядерная. Мы пока не можем гордиться нашей экономикой, потому что она либеральная, она абсолютно антинародная и вся политика антинародная и так далее. Мы не можем этим гордиться. Но у нас есть газ дешевый, да? у нас есть нефть, с которыми мы качаем эту Европу, но вот из на газовой почве у них есть интересы. У Трампа лично да, есть интересы. Он хочет чтобы вот э, и эта встреча показала, да, что э, ну, чтобы не отрываться, значит, закончить э, мысль, что вот зачем нужна была эта встреча. У Трампа есть мощные проекты, идеи, которые он должен был с Путиным это обсудить. Ну, для того, чтобы обсудить, нужно налажить, от, наладить отношения. Но, вот, кроме этого, есть глобальные вопросы, которые они должны были решать. Это... Остановить гонку вооружения, это потому что там э, у нас есть э, СНВ-3, который срок надо продлевать. У нас есть договор ракеты-средней среднем дальности, нужно э, э, как бы, ну, друг друга внушать доверие, потому что это бессрочный договор, но американцы обвиняют нас, что мы нарушаем этот договор, мы их обвиняем, что вы нарушаете этот договор, надо здесь какой-то консенсус друг друга, чтобы внушить доверие. Это не распространение ядерное оружие, это международный терроризм, это невооружение космоса, мирный космос и так далее. Это они все, так сказать, мазком обсуждали. Обсуждали, потому что ну, это два великих лидера, которые, в общем-то, именно им дано решать эти вопросы, как это было в бывший Советский Союз, Америка сегодня, Россия, Америка. Поэтому эта встреча в итоге состоялась. И вот на этой встрече Трампу нужно было не показаться, что он крутой ковбой, что он вот, чтобы понравиться вот этому истеричному истеблишменту американской, а нужно было с Путиным договориться, внушать друг друга другу доверие, чтобы он к, ней, к, к нему приехал в Америку, чтобы они спокойно обсуждали эти вопросы, потому что им это очень надо, ему это очень надо. Поэтому он вел себя очень тактично, Ему всегда обвиняли, что он вот как-то дипломатично хлопал там Тереза Мэй, там так обнял этого Меркель, у этого Макрона перхоть там чистил, так далее. Да, все время такие обвинения. А здесь он вел себя абсолютно дипломатичный человек, уравновешенный, слушал внимательно, что говорит Путин, что-то он добавлял, несмотря на оскорбление американских журналистов и унижение своего президента. Американские журналисты унижали его там. Это, это просто уму непостижимо, что встает американский журналист, а я думаю, что это было подготовлено, эта провокация заранее, значит, и Путину присутствие Трампа перед мировым журналистическим сообществом задает вопрос, что вы вербовали нашего президента или нет? У вас есть досье на него, компромат? Или... Это просто унижение своего президента. И Трамп был, конечно, ошарашен. Что это, что это такое, как вы меня, моя страна, вы меня унижаете, даже если есть такая проблема, вы не должны это мне унижать перед другим, чужим президентом, да? вы должны меня поддержать. Но в итоге, поэтому очень зло, на, зол на этих мировых СМИ американских, да? CNN, NBC и так далее, вот они, поскольку инструмент для транснациональных корпораций, вот они инструмент и они его бьют, бьют, притом ежедневно, ежечасно. Вот. Теперь, значит, он показал, что да, есть важные задачи, которые они Путином обсудили. Путин даже перечислил. Один из главных вопросов, как он озвучил, и как союзник Израиля, он сказал, что это безопасность Израиля. Что вот мы очень об этом беспокоены. Иран нам в этом мешает, угрожает. Ну, Путин как бы относился к этим пониманиям и как бы обещал там, если вы будете себя вести адекватно, то мы можем договариваться и с Ираном, что они вели тоже себя ад, адекватно. И сегодня, кстати, прошла новость, что э, э, вот эти белые каски, которые провоцировали всякие там имитации химической атаки, якобы со стороны войск Асада и так далее, они должны покинуть Сирию в Израиль. Понимаете? Уже, а? уже. уже, уже да. да, то есть они сейчас покинули туда, то есть э, мы понимаем, что действительно эта организация была террористическая, Это они э, хорошо играли э, свою роль, они создавали эти фейковые новости, они были провокаторами и так далее. Но в итоге мы видим, что встреча Трампа и Путина сдвинуло что-то вперед в сирийском урегулировании, в вопросе. То есть они покинули. Это уже успех, потому что больше некому эти провокации организовать там, понимаете. Значит, там возвращаются уже беженцы, американцы там конечно Пентагон просто так не сдастся. Пентагон, ЦРУ будут всегда проводить провокации, спецоперации в Сирии. Они уже сегодня нанесли по мирным гражданам э, Сирии удар военный. Ну и так далее. Они хотят саботировать. Они вот затеяли вот этот вопрос русской девушки Гутина, это как бы Дутина, шпионка якобы, они ее, значит, арестовали. Это специально, чтобы испортить отношения с Россией, чтобы Путин не прилетел, значит, в Вашингтон. Потому что Трамп дал задачу пригласить, значит, Путина в этом году уже в Вашингтон. А они суетятся. Нужно что-то такое, грандиозное делать, чтобы не допустить этого. Понятно, Райка Ганазович. Вот здесь мне понятно. А вот у меня есть к вам следующий вопрос. Да, пожалуйста. Вот пожалуйста. такая информация косвенная, что, значит, Путин вроде бы, подтверждение я пока не видел, дал согласие оговорить с руководством Ирана определенные вопросы, а взамен этого... Трамп должен надавить на Киев, чтобы они выполняли Минские соглашения. Пока других результатов ну, не очень видно. А вот это вроде бы такая информация проскочила. Как вы считаете, вот этот факт может иметь место или нет? Я думаю, что да, может быть. И здесь украинская политика, политики, establishment, элита, у них некоторая истерика и уныние, то есть не истерика, а уныние, что за спиной Европы, Украины Трамп может договориться и надавить на Порошенко. А поскольку Порошенко скоро, ну, выборы готовятся, да, а они могут его затопить просто. Порошенко, например, выдвинут там кого там, Тимошенко с условием, что Тимошенко, ты должна, то есть, пойти на мир на Донбассе. То есть этот вариант я не исключаю, потому что для нас это архиважный вопрос Украины. И мы в первую очередь должны этот вопрос поставить. Я думаю, Трамп потребует не иранский вопрос, а северного потока в момент за Украину. Вот здесь у меня к вам следующий вопрос. Вот как раз вы понимаете, вот тут, если внимательно посмотреть на карту, становится понятно, почему для российской буржуазии нужна Украина. Это как минимум четыре транспортных артерии, которые ведут Европу. И если сопрячь эти четыре транспортные артерии с программой Китая «Один пояс, один путь», то мы увидим, что вот контроль над этими транспортными артериями очень важен для российской буржуазии, поскольку она будет сидеть на транзите от начала и до конца, от границы Китая до границы Евросоюза. Это с одной стороны. С другой стороны, если Россия берет под контроль Украину, «Северный поток-2» уже не нужен. И вот здесь можно как раз и искать пути договоренности. Как вы считаете, обмен я вот этот возможен? Да, я согласен, абсолютно. Но а, ведь а, «Северный поток-2» это сделали как такой страховочный вариант. Если мы не сможем вернуть Украину, то тогда, значит, пойдет «Северный поток». Этим можно торговаться, я так скажу. Северным потоком – можно торговаться. Вот немцам это нужно как воздух. Они не хотят найти никакие компромиссии, а этого хотят. Но, Но Трамп... Это понятно. Я прошу прощения, Райка, это понятно. Северный поток-2 дает возможность Германии контролировать снабжение газом всей Западной Да, да, всей. да, да. А если есть транспорт газа отдельно мимо Германии в Юго-Восточную Европу, Тогда у Германии будет достаточно сложное положение в разговорах, допустим, с Италией, со Словакией, с Австрией и так далее и тому подобное. Я уже не беру там Венгрию, Грецию и прочие чехии. Вот. А вот здесь, как мне кажется, и если я не прав, так сказать, вы меня опровергнете, я если прав, подтвердите. И вот здесь мне как кажется, что наоборот, что буржуазия Российской Федерации заинтересована в многоплановости путей. Да. То, есть, то есть иметь и северный поток, и, и южный поток, да. и транспортные артерии через Украину, что дает ей возможность действительно серьезно влиять на внутриполитическую ситуацию в Европе. Я не говорю о Евросоюзе, поскольку, по-моему, Евросоюз кончается, и мы очень скоро увидим его конец. Да. вот. Понимаете, Чело? Вот я поэтому вас прошу, если, как вы считаете, я в этом отношении прав или э, есть абсолютно... Нет, вы в этом плане правы, но, понимаете, дело в том, что для этой буржуазии нужен надежный канал доставки, надежный. Южный поток Сначала было через Болгарию. Уже на начале стадии, первичных этих стадий проектирования Болгария отказалась. Это уже был урон, да? Потом Турция. Турция тоже ненадежный союзник, потому что там а, может быть переворот, может там власть поменяется, потом скажут опять, мы не хотим, потом дружим, Но потом... Это, опять... наверное, не Такой да. То есть, не Украина, мы видим, что оказалось, это вот как бы самый ближайший наш братский, братская страна, оказалась тоже ненадежно. Но самое надежное это через, вот это Северный поток-2, понимаете? Ну, мы это должны делать как запасной вариант. Но если у нас в Украине вопрос решится, а Трамп обязательно решит этот вопрос, потому что ему нужно остановить Северный поток-2 и нужно поставлять туда свой газ, подороже продать, заставить покупать европейцев, заставить. И здесь газовый вопрос для американцев очень важен. Очень важно. Почему? Потому что газ становится сегодня одним из очень важных энергетических ресурсов. Даже нефть не так уж важен. Почему? Потому что американцы постепенно отказываются от нефти. Они переходят на эти, как его, это, а, солнечные батареи. Там, по всем домам государства бесплатно ставит на крышах а, эти а, солнечные батареи. То есть потом пойдет эл... это электрификация всех этих машин, откажут от дизельных этих моторов, так, двигателей и так далее. Поэтому нефть не так уж. Но вот газ, это очень важно. И американская промышленность, особенно газовые они на этом очень сильно зациклены, потому что их доллар сегодня закреплен за нефтью. Но нефть, если э, умрет, то нужно, чтобы заменил ему газ. То есть, если сейчас говорим нефть и доллары, будут газа доллары. Поэтому Трамп очень заинтересован вот этим газовым проектом. И он любым способом будет уговаривать Путина остановиться и в поток 2 Но замен мы должны получить Украину и Вы знаете, Рейка Ганнезович? В свете этого у меня появилась одна очень интересная мысль. А может вся эта провокация против Ирана из-за того, чтобы они закрыли Андаманский пролив, чтобы каторские сухогрузы с газом не вышли в Европу? Ну, кстати, это уже Иран об этом заявил. Если да, говорить... вот здесь это играет вольно-невольно на руку штатам. Да. Если катарский газ не попадает в Европу, значит свободные терминалы, которые он занимал, и Америка может туда поставлять. Значит, у Ирана, значит, верховный, верховный имам, значит, Хамени дал приказ, то есть согласился то есть, с президентом Рахвани, что если одну, одного танкера иранского будет задержка где-то, они закрывают Орбузский пролив. Все. Да. Представляете, Правда? американцы как играют, как, как. классика, понимаете? Это, это как Правда, они... Умеют. Давайте продолжим дальше. Итак. Вот одним, один из видимых результатов встречи Путин-Трамп. Это приглашение в сентябре, yeah. уже, можно сказать, официально состоявшееся, поскольку, правда, почему-то дано это поручение не главе Госдепартамента ä, Помпео, а советнику по национальной безопасности Болтону, дано указание Трампа пригласить э, yeah. Путина в сентябре, Э, при, э, посетить визитную Америку. Но э, сентябрь это преддверие, собственно говоря, буквально через несколько дней промежуточные выборы э, палату представителей и Сенат. И соответственно э, все те силы, которые противостоят, противостоят Трампу, обязательно постараются организовать массовые акции протеста против приезда Путина. Демонстрации, там пикеты, э, там, э, митинги, локаты самые разнообразные, черт, дьявол. Понимаете, в чем дело? Это может серьезно, очень серьезно, как мне кажется, расшатать внутриамериканскую ситуацию. Но, тем не менее, Трамп на это идет. А может быть, он и заинтересован в раскачивании этой ситуации для того, чтобы провести, ну, будем говорить, определенные репрессалии, как вы думаете? Вот смотрите, в репрессиях он пока слабоват, понимаете? В репрессиях он слабоват, потому что, потому что он еще не набирал мускули. Не набирал мускулы. Вот ему нужно вот эти промежуточные выборы провести, провести своих людей. А поэтому приглашает Путина. Путин в Америке популярный человек. Если белые американцы, консервативная часто американцев, увидят, что... Путин приехал, и с Трампом на равных они друг с другом пообщались, и Трамп там сумел дипломатично, дипломатичным путем каких-то добиться успехов, разродить международную напряженную ситуацию, значит, обеспечить мировую безопасность, а он это будет представлять именно так, то, естественно, вот эта консервативная часть обязательно проголосует за него». Он не боится за этим, значит, скажем, демократический электорат. Не боится. Потому что в Америке, вы знаете, избирательная система какая? Там по квотам, штаты по квотам. Да? И он посчитал, что если эти консервативные штаты, он побеждает, он побеждает. Потому что демократический электорат, численностью они могут быть больше. Но по квотам... Они меньшинство, потому что у них там больше Калифорнии, там юго-восточной части, юго-сападной части. А вот север там консервативное вот это белое американское американские штаты они традиционно за за республиканцев тем более если он сейчас обеспечил им рабочие места около там миллиона уже сколько там 800 или говорят уже двух миллионов доходит то естественно он становится просто новым таким богом для белых американцев который за американские ценности за оружие за там их интересы первого. Там митинги идут в Америке почти каждый день. Белые американцы поддержку Трампа. Как, как эти, значит, делают против него демократы, так и республиканцы. Поэтому он приглашает... Можно сказать, что это ворвет какой-то степени, значит, американское общественное мнение. Сбудоражат они. Кто-то за, кто-то против. Но в этой борьбе и побеждать, побеждает Трамп. Он такой именно в такой атмосфере победил на выборах. Ему нужно кипиш, чтобы показать, вот как он борется за Америку, как он старается делать Америку великим. И поэтому к нему домой приходят великие лидеры мировые. Он приглашает, они приходят, и он с ними сидит и разруливает эти мировые вопросы. Поэтому он это хитро подумал, знает настроение американцев, что если Путин приедет к нему, его рейтинг резко скачет вверх. Да, да, да. Вы, вы, вы, <grup même deputy> я, я предвижу, я предвижу демократам будет очень тяжело выступать против Трампа, потому что выступать против Трампа это значит, во-первых, выступать против увеличения количества рабочих мест, снижения безработицы, это возражать против ограничения приезда мигрантов в Америку, это возражать против налоговой реформы, которая основное бремя положила налогов на сверхбогатых, Людям будет тяжело, но вот здесь опять-таки проскочила опять очень интересная мысль, как раз после этой встречи Путина и Трампа, что вот складывается некий триумферат. Вот Китай с его колоссальными людскими ресурсами, Америка с ее серьезным экономическим потенциалом, Россия с ее серьезнейшим военным потенциалом. Я, кстати, с вами не соглашусь, что это вторая держава после США. Она уже, будем говорить, на первом месте, поскольку гиперзвукового оружия в Америке, собственно говоря, и нет. Поэтому Россия в этом вопросе обошла. И вот смотрите, получается складывание некого триумвера. А не получится, что это триумвера, это три паука в одной банке, как вы думаете? что естественные противоречия буржуазии не дадут ни о чем договориться, а заставят друг другу впиться в глот. Ну, такой действительно философский такой вопрос. Но вот смотрите, Китай считается коммунистической страной. Да? А, а, можно сказать, что они просто у нас взяли наследство. То есть то, что это великая Октябрьская социалистическая революция, которая изменила ход событий мировой. Да? Мы отказались, как неблагодарные потомки, мы отказались. А вот они взяли это, подняли и пошли вперед. Через сто лет скажут, что это они делали, они русские. Через сто лет они перепишут историю, скажут, великую социалистическую революцию сделали китайцы и поменяли ход истории, понимаете? Но, но, вот смотрите, китайцы, они уязвимы. Они понимают, что самостоятельно противостоять против Запада с их технологиями, и технологиями при том создания гражданской войны, и права провоци... цветных революций, они, они не, не, не сильны, не, не могут. Поэтому им нужен союзник. В этом они видят Россию союзников. Но если они троем договорятся, это будет последний гвозд, гроб британской империи. Потому что Британия уходит, и уходит болезненно, и должно идти навсегда. Я очень на это рассчитываю, потому что это главный русофобский оплот. Не Америка, а именно Британия. Это главный русофовский оплот. Теперь смотрите, вот если Китай, поскольку у них философия, вот никакие союзы не лезть, никакие войны не лезть, там это, это мао дзи завет, они соблюдают, и они не хотят брать на себя какие-то обязательства. Понимаете? Они немножко такую трусливую политику, не то, что сверхдержавы, но они вот боятся. У России есть опыт быть мировым лидером и хотя бы быть вторым полюсом, да, и э, имеются ресурсы и военные, и э, как говорится, э, э, ископаемые есть, природные ресурсы есть, интеллектуальный потенциал есть. Вот Россия может. Американцы, вот Трамп, он хочет, но ему не дает. Вот понимаете, какая ситуация? То есть, американцы Трамп хочет, но не может, Россия может, но хочет, но не с кем, Китай не хочет, но может, потому что его мощь позволяет экономическая. И вот если троем эти державы придут на какое, за какой-то компромисс и соглас, ну, договорятся зоны влияния там и так далее, где какие-то геополитические интересы, естественно, есть значит, у Китая, они, они за много многополярный мир, но однополярная Азия восточная во главе Китая. Понимаете, они хотят Китая вот Восток весь рулить сами. Они не хотят ни с японцами делиться, ни с кем не делиться, вот что мы вот здесь главны. Поэтому, если вот какой-нибудь там компромисс, они договорятся, и э, Россия четко и жестко будет отслеживать свои интересы, а поскольку у нас э, немножко компрадорская буржуазия которые имеют положим немножко, а как надо. Да, счета и так далее в американских западных банках, значит, они зависимы от них, да, тогда, конечно, мы тоже не можем так полноценно, гром, громогласно говорить, потому что мы заложники этих продажных элит. И здесь есть угроза, что они могут легко за спасение своего капитала сдать страну. Понимаете, как это сделали в Советском Союзе, да, в Советском Союзе. Поэтому ситуация очень сложная, очень сложная. Однозначного ответа здесь нет. Здесь только зависит от гибкости, твердости и, э, ну, скажем так, таланта руководителя этой страны, как они могут из этой ситуации выйти в выигрыше. И э, понимаете, много идет спора. Вот, например что ну, американцы считают, что мы проиграли холодной войне, и мы должны подчиняться. Да? Некоторые предлагают, что нужно подписать новый какой-то подсдамский договор, что вот, делить и так далее. А я считаю, что, понимаете, мы не можем сейчас участвовать в таком договоре, потому что мы пока, пока э, э, на, скажем, в статусе подчиненного, статусе проигравшего, мы должны что-то победить, и позиции, как Советский Союз, позиции победителя, свою долю и свои интересы значит, защитить и потребовать. Вот если мы вот это сможем сделать, да, тогда значит, готовы подписать какое-то мировое соглашение, там вот, как это Черчилль, Рузвельт и Сталин, также Си, Путин и Дональд. Выйти из этого положения мы можем только в одном случае, если мы ликвидируем в нашей стране капитализм. Другого пути у нас в этом плане нет. Угу. Вот. Но я хотел бы задать вам следующий вопрос. Вот смотрите. У Трампа очень серьезные осложнения были с Евросоюзом. Угу. Не случайно Евросоюз очень не хотел, чтобы Трамп ехал в Хельсинки. У Трампа, ну можно сказать, серьезнейший скандал в НАТО. Как вы считаете? А Трамп будет вести по свою позицию с помощью, как говорится, с поддержкой Путина на ликвидацию Евросоюза и НАТО как неких юридических образований? Он может без поддержки Путина это сделать, потому что он не хочет Евросоюз, потому что Евросоюз – это конкурент американцев. Американцы не могут свои товары выводить, потому что европейцы блокируют. Вот Трамп это и возмущает, этого. как вы можете, мы платим за вашу безопасность, вы приводите ваши товары, без пардона у нас продаете, не даете нашим товарам к вам заехать. Поэтому он заинтересован в развале Европейского Союза. Он это не скрывает и говорит, что должна быть каждая национальная держава без этих государственных органов и так далее. И он против НАТО, потому что если... Америка и так без НАТО может решать любой военный вопрос в любой точке планеты. Но его заставляют платить за безопасность Польши, Прибалтики. Вы помните, как это прибалтийские державы поехали в Америку и таким, значит, упреками, что как это ты так нас не хочешь платить? Вот смотри, там Россия нас угрожает, это всему западному миру угроза, ты должен нам платить. И он как, бы, как бизнесмен не может понять за что. Да наоборот, говорит, вы хотите, чтобы я вас защитил, вы должны мне платить. А вы говорите, я должен вам платить. Поэтому он увеличивает сейчас э, не 2% платить за военный значит, бюджет НАТО, а 4%. Притом он это делает беспардонно, эти все вот так возмущаются, но все равно согласятся. А кто не согласится, значит, все, извините, надо разойтись. Потом Трамп сказал такую фразу, значит. Черногория, говорит, это неустойчивая страна, эта страна может провоцировать войну, мир, значит, американцы за какую-то Черногорию должны в, да, врезаться какую-то мировую войну, нам это надо, и это, конечно, поставил такой тупик всех этих европейских держав, потому что теперь на очереди Грузия, Украина, поэтому Трамп, он, я думаю, что он хочет избавиться от блока НАТО, ищет, как, как, это, как это сделать хорошо понятно но ну, давайте так вот мой последний вопрос дальнейшие шаги на ваш взгляд каковы будут э, уже не трампа дальнейшие шаги э, президента российской федерации по сути дела на эту встречу набился трамп я да. не вижу причин по которым бы Путину надо было бы с Трампом встречаться. Он спокойно решал вопросы, тоже так же и без него. Ведь не секрет, что инициатором этой встречи был Трамп. Да, он да, да. не взбивался. Хорошо. Путин до еще саммита заявил, например, следующую фразу. Что если Украина попытается очередной раз силой, как говорится, воздействие на Донбасс, это будет носить серьезное осложнение для ее государства. Да. С одной стороны. С другой стороны, значит, Путин последовательно расчищает место, через которое гипотетически Катар мог проложить свой продуктопровод до Искандерона в Сирии. И, то есть не уже не в Сирии, а в Турции через территорию Сирии, с другой стороны, астанинский процесс, который все время пытается перевести в процесс Женевский. И вот как вы считаете, в каком плане возможны будущие действия президента Российской Федерации в отношении как Украины, так и системы астанинского процесса? Значит, в Украине, вопрос в Украине, у нас не может быть никаких компромиссов. Здесь однозначный вопрос, почему? Потому что там гибнут люди. И там ежедневно гибнут люди, дети и так далее. Я думаю, что это Трампу было демонстрировано, что к чему это приводит. Поэтому Путин предложил, давайте сделаем референдум в Донбассе вместе. Президенту США предложил. Давайте, если вы там считали, что мы там... Крым не так уж делали и брали, давайте мы совместно сделаем. Это раз. Во-вторых, нам обязательно нужно решать украинский вопрос. Если этого не решим, то вот эта бендеровская фашистская идеология будет двигаться на восток с помощью вот этих европейских, западноевропейских держав. Но все проблемы... Насчет западноевропейских не знаю, но Польша точно. Да. Вот смотрите, Украина из чего состоит? Да? Это три такие мощные этнокультурный слой. Западная, Галичина, это бендеровская, это такая фашистская идеология, и очень пассионарная часть. Есть Гетманщина, это центральная часть Украины, Киева, которая всегда подчиняется или Востоку, Донбассу, Новороссию, которая, в общем-то, чисто такая твердо русская... Россия, либо Польша, будем говорить. Вот между Донбассом и Новороссией, и Галичиной, вот стоит Киев. Киев захвачен сегодня Галичиной. Они заинтересованы оторвать Донбасс от себя. Оторвать. Потому что если Донбасс остается, то угроза, что Донбасс возьмет Киев, всегда остается. А если они Донбасс отсоединяют, то вечно будет бендеровцы править Киевом. Там не будет никакого сопротивления. А Потому что нет, кто, субъект нас не будет, потому что если эта пассионарная часть Донбасса отходит, они будут править там вечно. Поэтому нам нужно Киев не сдать. Не сдать Киев. Это раз. Теперь, что касается с Катаром. Ну, смотрите, да, в самом начале Катар, Саудовская Аравия, Израиль, Турция, Америка. Они были заинтересованы, чтобы развалить Сирию, чтобы через Сирию прошло этот катарский газ в Турцию. Но пошла война, в общем, не так пошла вся ситуация, все развалилось, потом начали союзники ссориться друг с другом, убивать друг друга и сдавать друг друга. Потому что катарский пример, министр признался в этом, что у него все списки есть, и протоколы, где, как, встречались, говорили, что как надо разваливать Сирию. Но они у них салафизм идеология, а в Саудовской Аравии ваххабизм, они тоже конкуренты идеологические. Теперь, значит, саудыты их объявили врагами катарцам, потому что они соскочили этого проекта. Они приблизились с Ираном. Для, для саудитов это вообще это кошмар, это самый кошмар, что может быть, потому что кто дружит с Ираном, это кровный враг Саудовской Аравии. Это главный его враг, это Иран. Вот. А поскольку Турция тоже салафизм, братья-мусульмане, это турецкая вещь, они, Турция защитил Катар. Но Иран и Катар совместно решили вот этот, значит, месторождение Газа совместно управлять. Там 40% по-моему переходит Ирану или Катару там что-то проходит Ирану, и вот они совместно. То есть у них появился такой консенсус. Это сильно раздражает, естественно, Саудовской Аравии. Теперь, если мы видим, что в Сирии, наступает мир, да? в Сирии наступает мир, значит там э, э, ну, северные территории, там Турция пока оккупировала, пока не собирается оттуда уходить, и длип там, в общем, они там боятся, что курды могут там независимое государство создавать там и так далее. Но в дальнейшем, в стратегическом будущем Иран с Катаром совместно могут через, Турцию, через Сирию проводить этот тур, турбопровод газопровод, то Севернее Алеппо. Да, они это совместно уже могут. И здесь на это гарантом может стать Россия. То есть, что вот я военная там поддержка, что американцы не будут бомбить. Ну естественно Россия должно быть в доле в этом проекте, да, потому что уйдет Россия, американцы тут же нанесут удар, тут же. Там, Кат... У них там есть, конечно, база в Катаре, поэтому они не суетятся. В любой момент могут Катар снести, вот это Эмиров там могут гильотина по голове, и вопрос решён. Поэтому, значит, американцы очень следят за газами, всеми вот этими коридорами. Для них это архиважные проекты. Поэтому нужно тормозить вступление в все эти коридоры в газы Европу, чтобы заставить европейцев купить их жиженный дорогой газ. Понятно. Хорошо. Нина, у нас есть вопросы? И в чате. Так, точно. Первый вопрос. Здесь есть еще 10 минут. Угу. Первый вопрос. Победил ли Путин Трампа? Если нет, то когда Путин сможет победить? Нет, это не, не, нельзя считать, что это победа Путина, потому что это инициатива Трампа. Трамп решает свои вопросы, он мир подстраивает под себя, а у России нет никаких проектов, которые мир должен построиться под Россию. Поэтому это победа Трампа. Вот для того, чтобы Россия победила, у России должна быть геополитический проект, глобальный как это в советское время было, понимаете? А у России нет никакого проекта, кроме вести... Пока куда не в буржу... России власть буржуазии, да. геополитических проектов не было. Поэтому это победа Трампа. Следующий вопрос, пожалуйста. Следующий вопрос. Что можно обсуждать, когда мы не знаем, о чем были переговоры, о чем договорились, а следовательно, предполож... предположений делать невозможно, правильных и обоснованных? Значит, мы знаем, о чем они говорили, потому что они сказали, объявили, о чем говорили. И поскольку, если человек в теме этих э, вопросов, да, то предположить можно о чем они говорили. А договорились они, нет, мы только, естественно, можем предполагать и следим за их шагами их ходами. То есть мы можем сказать, что с Трампом они договорились потому что, по сирийскому вопросу, потому что белых касок оттуда вывозят. Это значит, кое-какие-то шаги есть. Будем следить за событиями на Украине. Если в Украине американцы будут давить, и там будут какие-то изменения, значит, в этом вопросе тоже договорились. Будем следить за «Северопоток-2». Почему? Потому что Россия может сказать, что мы находимся под санкцией, и мы не можем продолжать дальнейшую работу по проведению этой трубы. Вот и все. Понятно. Следующий вопрос. А вопросы на сегодня исчерпаны. Хорошо. Ну что ж, я благодарю вас, Райк Мне было очень приятно с вами беседовать. Я давно пытался пригласить вас к нам на канал, но, к сожалению, никак не получалось. Вот сейчас получилось. Я надеюсь, наша обстановка вам понравилась. У нас категорически запрещено перебивать говорящего пока человек не закончил свою мысль. Нас категорически запрещено перебивать. Это на случай, если несколько человек работают. Так что я благодарю вас и надеюсь, что вы будете дальше принимать участие в наших геополитических передачах. Мы их проводим, как правило, раз в месяц. Вы я тоже благодарен за приглашение. С удовольствием буду участвовать, если будете приглашать. Так что большое а, вам спасибо. Мы заинтересованы чтобы у нас здесь было мнение грамотных, компетентных людей, тем более, которые понимают, что все беды России от буржуазной власти. И все проблемы будут решены, когда буржуазной власти не будет. Спасибо большое, Райка, До свидания. До свидания. Всего доброго. Уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Вы прослушали выступление одного из ведущих политологов нашей страны. Очень приятно, что этот политолог имеет в том числе и коммунистическое воззрение, понимают, понимает, в чем корень проблем в нашей стране. И я снова и снова повторяю главную мысль Союза коммунистов. Все наши проблемы, как внутренние, так и внешние, только от одного, что в нашей стране власть взяла буржуазия, взял капитализм. И нам надо решить эту главную проблему, потому что как только капитализм в нашей стране не будет, когда опять вернется советская власть, все остальные проблемы мы с вами решим. До свидания, товарищи. С вами был я, Марк Соркин, информагентство Ледокол. До новых встреч.